Ох, а без Да черт два. Давай по одной. Может мы деградируем умственно? Дебилизация населения, а это план. Нам хана. Да, научим вам продавать, впаривать наши товары. Чтобы мошенники не смогли нас обманывать, все должны стать мошенниками. Я не хочу даже на эту тему говорить. В Ростове не продают алкоголь вообще. Что же вы суки делаете-то? Бьют друга морду, насилуют женщин. Тебя Что? в Ростове не побили за это. -то. Это круто. Беременных самок. Нельзя. Если это продемонстрировать, то тобой люди потянутся однозначно. Нужно себя ставить на место вот это обезьяны. Знаешь, О, да. Он только его... Я про хорошо это помню, да? Вот. <смех> Всем привет. Я учитель трезвости Виктор Александрович. Сегодня у нас в школе трезвости на нашем канале Антон Петряков. Привет. Привет, привет. Вот я когда представляюсь, когда э, okay. общаешься... Когда общаюсь с аудиторией, да, я всегда говорю такую фразу ну, стандартную, я учитель трезвости. Потому что ну, на самом деле учу трезвости, то есть учу людей быть свободными от там, любых химических зависимостей. Я в некоторых роликах слышал, что ты говорил, что ты учитель, и у тебя твои зрители – это ученики. Вот как бы ты сказал, учитель чего ты в первую очередь? То есть вряд ли это на уровне стоит просто питания или просто там, спорта. То есть я вот по контенту вижу, что это намного шире. Вот как бы ты обозначил? Учитель чего ты для своих многочисленных подписчиков? Ну, учитель, не учитель. Скорее, я бы сказал, наверное, я специалист по изменению системы ценностей. Да? Потому что даже если мы возьмем ту же самую проблему алкоголизации и так далее, то есть это... Ты же слышал про лебедя, рака и щуку, да? Конечно. Ну, старая-старая крыловская басня, да? У нас ситуация такая, что... Все области, все области познания человечества да, они в 21 веке значительно сильно расширились. То есть нельзя сделать так, как вот было, допустим, в 19, там, в 17, 15 веке, когда мог быть, допустим, Ломоносов, он и государственный деятель, и поэт, и писатель, и ученый, там, и, и, и чтец, и надудей, и грец. Да? Сейчас даже если мы возьмем какую-то область, например, физику или химию, да, и даже поделим ее пополам органика, неорганика, mm -hmm. химия, в каждой из областей ты не найдешь человека, который знает все. И вот в результате у нас получается такая ситуация, что каждый специалист видит вот маленький-маленький пазл, да, вот картину из пазла собранную, представляешь, да, и вот каждый специалист, он специалист по своему пазлу, он вот его рассматривает и говорит, вот цвет такого-то, рал, значит, тут бумага использована прессованная, картон, значит, марка, он знает состав краски, еще чего-то, но он не видит за этим пазлом, за единым всей картины, да. А и соседний вот, пазл, наверное, он даже не видит, скорее да? Скорее всего, да. То есть для этого нужен человек, который, может быть, меньше знает про структуру пазла, он не знает, какой цвет, паралл, он не знает, глянцевая бумага, там, из чего она сделана. Но если он отойдет, он увидит грани соприкосновения вот этих наук. То есть что-то вроде эрудита. Раньше таких людей называли эрудитами, а вовсе не тех, которые что, где, когда знают, в каком году было там принят какой-то закон. Нет. Mm -hmm. Это люди, которые знают много, но в больших областях и поверхностно. Всегда казалось, что это ну, поверхностные знания – это плохо, это неплохо, особенно в 21 веке, потому что только эти люди в состоянии увидеть картину целиком отойти. Да, я знаю гораздо меньше в эндокринологии, я гораздо знаю меньше там, в биохимии, чем мои друзья, с которыми я общаюсь, которые профессионалы высочайшего уровня, но я вижу эти грани, эту картину, они не видят, просто потому что они углубились в каждую свою узкую специализацию, и поэтому учитель чего я я скорее всего учитель изменения вот этой системы ценностей а для этого надо эту картину людям показать то есть получается если человек обучился у тебя изменять систему ценностей изменил ее то он вот он увидел это, другую картину мира и он сможет на какие-то вновь сложившиеся условия применить вот эти конечно, критерии конечно. да и выбраться может быть, раз уж мы заговорили о пазле то примерно так ну как пазлы собирать ты знаешь Знаю. У всех есть такие игрушки. Есть такие же игрушки, но немножко обратные. Пазл собранный, но он лежит кверт ногами. И mm -hmm. каждый из игроков открывает по одной картинке и задача а -а -а. первого угадать. Что, что там... Что на картинке? Есть. Вот. Физики очень часто используются mm -hmm. в тепловой физике, да, такое понятие энтропия. То есть, mm -hmm. если говорить человеческим языком, с научной, да, это мера бардака mm -hmm. То есть, Пауз. если мы возьмем вот этот пазл, перемешаем, потрясем его, высыпем в кошачий лоток, то энтропия максимальна, бардак полный. Mm -hmm. Если мы упорядочим его так, как есть, энтропия ноль то есть у нас нет бардака. Так вот, мы начинаем переворачивать вот этот белый лист. Что мы видим? Какие-то пятна. Черт, что там? Непонятно, что вообще. Энтропия растет. В голове бардак. Мы вроде как получаем новые знания, открывая пазлы. да? То есть каждый пазл – это знание какой-то области. Мы вроде как открываем пазлы. Мы вроде как видим, что мы что-то узнаем, а собрать воедино не можем. В голове бардак. Энтропия максимальная. Мы не можем это применить. И вот наступает момент, когда вдруг вы открываете пазл да так «О!» Это там человеческое лицо или дерево. И все, с этого момента вы уже знаете, что если вы хотите, вы это, и люди имеются в виду с тобой МНТ, да, если вы уже знаете, что вы хотите да, узнать, есть ли серьга в ухе у этого, на портрете на этом, то есть это пират или еще кто-то, повязка на глазу, вы знаете, какие пазлы в каком месте открывать, а не открывайте их вот так наугад, да. Mm. Так вот, я тот человек, который ускоряет процесс узнавания этого пазла. Как и любой учитель, задача любого учителя, чтобы ученик, у которого в башке каша, да, вот он, неважно, что математика, физика, химия, радиофизика, все что угодно задача любого преподавателя и учителя сделать так, чтобы ученик или обучающийся максимально быстро увидел. А после этого он уже сам. Ему уже не надо ничего. Он уже знает, куда рыть. Он уже знает, что его ждет, эта картина. понимаешь? И дальнейшая ситуация обучения она происходит только в том плане, что если ему нужна детализация, то есть, например,. Какого, как, как, какие поры кожи. То есть он должен mm -hmm. каждую эту картинку еще разбить на более мелкие. Да, он уже знает, где ее искать. Он не будет там, предположим, на рубашке искать там глаза. Ну, в принципе, сильно детализировать ну, это... ему и, может быть, и нет может смысла. Может быть, и нет смысла, да. То есть поэтому учитель чего? Я Я пытаюсь показать картину этого мира вне когнитивных искажений, вне искажений, которые навязаны нам социум, медиапространством и так далее. Потому что если ее увидеть, если ее увидеть, то в общем-то дальше уже Бухать само бросается очень немногих. Ну да. Мне нравится, кстати, вот в твоем контенте, ну и, в принципе, в книге, потому что это очень перекликается, mm -hmm. простые примеры, простые жизненные. Вот я почему… практик. Да, я соотнес с собой. А я сужу по себе, хотя это и когнитивное исхожение, но… Ошибка но, в Ошибка, да. Но мы все и подвержены. Я когда веду занятия в основном с детьми, ну, у меня очень большая детская аудитория, меня приглашают в школы, угу. в колледжи, вот сейчас детские лагеря, пока каникулы летние, с детьми еще сложнее, чем с обывателями. То есть я так понимаю, что да. вот твоя основная аудитория, они потом поднимутся на какой-то высокий уровень, когда они обучены тобой. Но изначально многие приходят, вот в вопросах э, твоих основных, они ну, мало смыслят. И ты им раскрываешь, Простыми самыми примерами, то есть вынужденным вообще где-то прям на пальцах объяснять какие-то вещи. Как с детьми где-то получается общаться. Это метод Фейдмана В книге у меня да, есть. Да, есть да. Если вы хотите что-то объяснить, найдите ребенку и объясните. Ему. Вот. Если вы смогли объяснить это ребенку, значит вы поняли материал. И я почему к детям? У тебя вот сейчас на канале ну уже какое-то время идет тема этологии. Mm -hmm. вот, то есть как, бы, как ведет себя человек вне влияния социума, что у него заложено еще в плейстоцене да вот эти вещи и когда я начал смотреть вот этот плейлист э, с этологией я понял что это очень интересная тема которую я уже начал э, с детьми я сделал мультфильм по теме трезвости для детей когда я понял что моим детям нужно информацию туда носить а, э, уроки проводить там лекции какие-то малышам ну еще просто рано потому что они еще не готовы как это система номер два еще у них слабовата чтобы вот через разом все пропускать и пришлось им сделать что-то вот такое яркое и как я подошел к этому вопросу кстати я тут чуть перескочу но когда я прихожу на занятия и может быть ты тоже когда услышал ну Школа трезвости, учитель трезвости, о чем он будет говорить? Ну, наверное, вся тема построена на запугивании и вреде. Типа, как плохо алкоголь и все такое. Вот когда я прихожу на занятия, в любую аудиторию, взрослую или детскую, мне всегда, э, я уже вижу в глазах, что такое скептическое какое-то отношение, что, ой, ну сейчас он будет рассказывать про печень, ну, про легкие, если там, про табак. А мы это уже все знаем. Вот. А я подхожу с другой стороны. И когда я столкнулся с тем, что для детей информация есть только в ключе запугивания, то есть, а давайте проникнем в легкие а, травник табачного и посмотрим, там как-то забиты эти поры, альвеолы, там, эти все бронхиолы и так далее. Вот, или как там в печени какие-то разрушения идут? Я понял, что ну, это ребенку, в принципе, рановато, вот эта физиология. Что я сделал? Я представил человека, который попал на необитаемый остров в детстве. И условно вырос там, выжил. И как вот он будет относиться к к алкоголю, ну, к любым ядовитым веществам. Вот это, мне кажется, как раз пример из этологии, да, то есть рассуждать о том, как... Это мы, мы не можем это проверить на практике, это лишь, ну, логикой какой-то, наверное. Как человек себя поведет э, по отношению к алкоголю, табаку там каким-то нелегальным веществам, если на него вообще не влиял социум. Вот у меня пришел пример в голову только вот один. Да если необитаемый остров, он там с самого детства вообще вот тут. -вот. Ну, скажем, если не вдаваться в подробности, для детей это вполне приемлемый пример. А вот если вдаваться, то он, конечно, никуда не годится. Почему? Ну, во-первых, потому что как бы, человек, попавший на необитаемый остров, вопрос первый, в каком возрасте он туда попал? Да? В самом раннем. Но мы тут условности допускаем. В самом раннем. Вот это он... да? То есть, да. во-первых, миллининовые каркасы клетки и мозга, они просто не разовьются в той области, которая предназначена для общения в социуме. Он будет совершенно ассоциальный, да? Все мы читали Рильярда, Киплинга, вот Маугли. Маугли да? такой столкнулся с да вопросом другом, что Маугли в природе существует. Есть. Ну вот. И эти люди они потом не социализируются и не могут, потому что строение к семи годам заканчивается где-то примерно. Да, вот они дети даже не освоят уже. Ну вот, они уже не осваивают, они не смогут даже Да. Поэтому как он будет относиться к этому? Нет, он... а там он прямо на острове. В смысле? Столкнется с алкоголем. Вне социума. То есть мы не говорим, что он попадет в социум, он там и останется. Но Если там, так, без влияния хорошо. людей. Если так, нет, тогда он будет работать именно на уровне животных инстинктов, только система один. Попробовал, плюнул, горькое. Все. То есть не продолжит? Нет. А, ну вот, я, у попробуйте у напоить, мысль. как бы, собаку. Вот, вот. Или кошка. Да, у них нет системы 2, у них нет стрессов, у них нет проблемы, ах, как задолбала меня моя работа, скорее бы, пятница. То есть дрянь, она дрянь пить не будет. Вот это вот это я и хотел донести, и я хотел взгляд свежий со стороны человека, который этологию вот сейчас продвигает как бы в массы. Mm -hmm. Получается, что ну, мой взгляд совпал. Я так и детям объяснил, там мультим в том-то и состоит, что этот ребенок, э, ну понятно, мы допустили такую условность, что он там выжил один, начал там, ну, там рыбу ловить, что-то поедать, какие-то э, фрукты и обозначил их для себя как что-то. Приемлемое. То есть ну, у него же какие-то должны быть обозначения, какие-то сигналы первичные. там Я не знаю, там я это обозначил, как, чтобы детям было понятно, как вид из глаз, как игра компьютерная. Зеленым у него, лампочка зеленая загорается возле банана, mm -hmm. возле рыбы, там еще что-то. А когда он заходит в лес и встречает ядовитые ягоды, он не знает, что они ядовиты, он их пробует. Сначала они у него зеленым загораются, он их не попробовал еще, он видит фрукт на дереве, он съедает. И, как ты говоришь, горькое, да, чувство симптома отравления, там рвота, тошнота. И у него все другое, у него меняется восприятие с одного раза. То есть он понимает, это красная лампочка, там, или какой-нибудь крест условно. То есть все, он это не берет. Второй раз, когда он заходит в лес, даже голодный, он не берет. А потом по сюжету приплывает бутылка. Угу. Он эту бутылку бы... вскрывает, но он ее пробует почему? Если бы там был чистый теловый спирт, понятно, он бы даже не попробовал, об запах отпугнул. Но он вскрыл именно такую, как сказать, ну, фабричную смесь какую-то, то есть ароматизаторы, красители, подсластители. Он понюхал фрукт, на язык попробовал сладкое, себя залил какую-то часть, получил эффект рвоты, тошноты, и второй раз он идет... Эта бутылка там на следующий день тоже там плещется, ее прибоем выбросил, он ее обошел в сторону, и у него там красная лампочка зажглась. Ну, так есть, и будет. Вот, вот этот момент я хотел... Как и любое животное. То есть, по сути дела, это не совсем человек будет. Ну да, да, то конечно. Система 2 у него не развита, соответственно, она ему не нужна, он ей там не пользуется. То есть, он работает на уровне системы 1, то есть, как животное. Можно про кошку то же самое сказать. Попробуйте кошку напоить. Ну да, согласен. Ну, Куклачев... Интересно, надо было Куклачева задать. Недавно был, там, видел Куклачева, <смех> рассказывал очень интересную историю, но вот этот вопрос я ему не задал. Можно ли? Ну, наверное, нет, конечно. Я читал про эти исследования, что животных можно приучить, и потом их показывают даже на публике. Смотрите, вот, а, но они не говорят, как они приучили. Они, там есть несколько способов. То есть животное можно приучить, к примеру, к раствору морфия, если в блюдце наливать только этот раствор морфия, а воды не давать. Тогда она будет... Это вот с это. крысами опыт был. Да, и с крысами такое, по-моему, было. Но потом, опять же, если их выпускать и давать им вариант чистой воды и вот этой вот отравленной, постепенно у них все равно этот рефлекс ослабевает. К... Даже Скажу может... больше. В этом опыте с крысами был очень-очень интересный момент, который мы упустили сейчас с собой. Какой? Были две клетки с крысами, но в одной из клеток была полная инфраструктура, чтобы крысы могли развиваться, то есть... А для игр, а. всякие там крутящиеся колесики, еще чего-то. И была вот эта вот с водой, вот эта миска с морфием и так далее. Mm -hmm. Подавляющее большинство крыс, попробовал попробовав и она занималась как раз жизнью, своей, жизнью по да. сути А во второй клетке крысы были скучены, и у них никакого развлечения не было, ничего, кроме как бухать. Грубо говоря, вот этот морфия. И вот они сторчались. То есть получается, это неестественные условия. Их загнали да. в неестественные условия. Совершенно верно. Ну вот Я, если так вот продолжаю свое рассуждение по поводу того, что э, система номер один, вот эта внутренняя обезьяна, то есть наше естественное состояние вот, природное, оно не, не может, э, по крайней мере изначально, пристраститься каким-то веществам разрушающим. То есть его нужно заставить это сделать через систему 2 но единственное, что система 1 и система 2 это условности, да, и это обозначение исключительно для способа мышления, да, способа принятия мозгом решений. То есть к физиологии непосредственно мы не, можем, привычек, нейроны, да, мы которые... не можем это подключить, немножко, немножко не так. Пристрастие к алкоголю, вообще вся эта проблема, она не биологическая, потому что ее большинство людей именно воспринимает так, она не что она социальная. Я, у меня да. много роликов об алкоголизме, алкоголизм mm -hmm. это не нет химической зависимости. Вот. То есть химза... все говорят хим это не химзависимость. это социальная в первую очередь социальная проблема и социальная болезнь в первую очередь. То есть вот во второе все... это уже да, это уже психотерапия, то есть это психогенный фактор. Но, Но это очередь, уже после включения. После социального. Только. Вот. То, есть, получается... то есть Причина социальная, только социальная. Причина, По сути... почему начинают пить, причина, почему люди спиваются, да только социальная. Вот поэтому я бы не называл это зависимостями. И как раз почему возникает, скажем так, у меня трения там с э, дипломированными наркологами там, и так далее, и так далее. Да? А по одной простой причине, вот та самая с пазлами штуковина, лебедь, рак и щука. Вот их обучили, да, подшивать людей. Угу. И вот они все. То есть ты алкоголик, тебе надо подшить химически, каким-то образом на тебя воздействовать и так далее, и так далее. О том, что вопрос алкоголизма так не решается, именно поэтому как раз у, у них результативность очень, у официальной медицины очень низкая результативность борьбы с алкоголизмом. Она близка к погрешности либо к бросанию на силе воли то да. есть человек возможно идет туда просто уже он настолько готов где-то это плацебо наверное то есть он настолько то есть готов, офис... что помогут. Да, именно поэтому как бы результаты официальной канонической медицины то есть пытается, ну, наркология. химические, наркологии и так далее она в борьбе с алкоголизмом она ни о чем но это еще пор, когда я пил в те сих годы. пор это до сих официально пор... Да. Как самый-самый такой, вернее, единственный верный научный вариант вот решения проблемы – это наркологи. А, понимаете, это как раз сейчас я могу ответить цитатой из моей второй книги, которую взял в качестве эпиграфа Карла Баркса. «Практика, практика критерий, критерий истины». «Практика критерий истины». Ну и на практике у них результаты ноль. Поэтому они могут говорить все, что угодно. Ну они же представители, получается, официальной медицины, значит, науки. И это Нет. они должны предъявлять этот критерий. Они должны сказать «вот». У нас практика. А ну, ее как нету. бы это мы с тобой так думаем. Ну. Они так не думают. Я, скажем так, против тех, кто не обеспечивает результат. Угу. И говорит, что все остальные мракобесы там, там, и так далее, пытаются прикрывать там, различные общественные там, организации, религиозные там, и так далее. То есть, ну, что я могу сказать хорошего об индустрии, которая учит людей, вкладывает туда деньги, то есть есть кабинеты, лицензирования, еще что-то, а результатов-то нет. Я ничего не могу хорошего сказать про этих людей. Угу. Против я или за, если результатов-то нет. А их нет. Пусть выводы сделают сами зрители. Но еще такой момент. Зрители, которые смотрят мой канал, они понимают, что вот школа трезвости, какой трезвости речь. Возможно, новые зрители, которые будут сейчас смотреть, они э, трезвость воспринимают чуть-чуть иначе. Многие путают. Вот как раз это от наркологов, может быть, идет в первую очередь. У нас есть два понятия в нашей практике – это трезвость и воздержание. Воздержание – это когда человек хочет, но не делает. А трезвость – это когда человек не травит себя никакими ядовитыми веществами, но этого и не хочет. То есть у него, по сути, не включается, можно сказать, не включается сила воли. То есть ему просто это не нужно. И Почему мы вот часто, пример с детьми вот с этим островом даже, у нас определение трезвости даже мы даем как, ну, одна из граней, как естественное состояние, что мы это состояние не должны выдумывать, человек его не вымучивает, он просто как бы в него возвращается. Родился человек, нужна ему там вода, еда, воздух, ну, то есть естественные потребности, а потребности в алкоголе, в табаке у него ну, нету. И потом вот как ты говоришь, да, это... Уже социальное влияние, которое формирует у него желание вливать в себя, там, вдыхать что-то. Если мы человека вернем вот в это состояние трезвости, которое у него было вот тогда при рождении, то есть просто вещества не нужны. А так как ты говоришь, что это не химическая зависимость, а в первую очередь в голове, вот, из социума, то надо просто... Э как сказать, найти эти подходы и методы, чтобы убрать у него вот эти лишние искажения, ошибки мышления из головы, вот, и теперь, тогда он вернется к Теперь я вижу, уже к делу. То есть, во-первых, потому что как раз я обработка, обработка, обработка создания, она идет на уровне когнитивных искажений, потому что, почему я написал книгу, да, сколько лет назад Дэниел Кэнеман получил Нобелевскую премию по экономике, 60-е? Ну вот, нет, пораньше. Да вот он начинал в 60-х, самосом Сантверский. Вопрос в другом, что он создал как раз вот эту модель поведенческой экономики, то есть изучая когнитивные искажения, он научил э, пользоваться ими барык, прежде всего. При этом не обязательно в продаже товаров, угу. в продаже образа жизни, прежде всего. А это и алкоголь, в том числе. Да. Вот, Если сейчас любой человек из зрителей да, возьмет вот у себя из кармана телефон и в Гугле или в Яндексе наберет когнитивные искажения и посмотрит платную выдачу, вы обнаружите очень интересную вещь. Вы обнаружите, что вся платная реклама она забита. Научим вас работать с когнитивными искажениями и под это дело строить лендинг пейдж. Вы научим вам продавать, впаривать наши товары. Нигде не написано будет, я научу вас противостоять когнитивным искажениям. 20 лет, 20 лет, что такое когнитивное искажение и наука о них, да, это вот как математика. Вот, допустим, для того, чтобы дом построить, математика нужна? Конечно. Нужна, да, для того, чтобы продать, простите меня, кусок хлеба, тоже нужна же математика? Нужна, то есть математика – это инструмент, куда то его применишь, там и будет, да, но человек, который умеет рассчитать правильно ингредиенты для печки хлеба, он дом не построит, то есть это тоже математика, те же действия, сложение, вычитание, но применению этого инструмента надо учиться, так вот много-много лет, Общество практиковалось в применении инструмента, который называется когнитивное искажение, для того, чтобы ухудшать качество жизни людей. И никто не практиковал, не написано ни одной было книжки, как этому противостоять. Поэтому мне пришлось написать это. Хотя это... у них фора больше. Все новые открытия, какие-то принципиально новые, а он сделал, ну, он, он открыл что-то новое, я считаю и применил. Нет, он не открыл новое, он описал. Ну, описал. Он создал систему, понимаешь, смотри, извини, пожалуйста, что uh -huh. я перебил тебя. То есть смысл заключался в том, что ранее, когда когнитивные искажения были, они были, они никуда не делись. Это особенности работы нашего мозга, его функционирования, эволюционного функционирования. То есть они всегда были, даже если мы про них не знаем. Да? Но пользоваться ими – это был удел отдельно взятых гениальных мошенников, шарлатанов там, и так далее. Не было системности, не было описания. Да? Uh -huh. Которое, может быть, да, и же эти мошенники там, из поколения в поколение своим детям передавали. Да? То есть, там, а там, вот Кеннеман создал систему, он систематизировал и описал с причинами этого. И после этого любого троечника можно научить ими пользоваться. Вот что плохо. И поэтому такое количество официального жульничества а я это называю официальным жульничеством, да, оно и процветает. Потому что он выпустил джин из бутылки. Он систематизировал то, что было раньше у делом единиц. Может, это выход просто, чтобы мошенники не смогли нас обманывать? Все должны стать мошенниками в, в каком-то смысле. Это как всех обучить приемам рукопашного боя, чтобы на улице гопники не могли никому пристать, потому что они будут знать, что... А ты же прекрасно понимаешь, вот это невозможно, отпор. это утопия. Ну, может быть. У нас есть в школе курс по когнитивным искажениям. Так надо вводить? Пора. В школе надо много чего вводить, но у нас это нету ни приоритет. по питанию, ни по когнитивным искажениям. Да? Мне кажется, такая закономерность есть, что все, что появляется новое, оно сначала используется в каком-то, ну вот как ты говоришь, во вред людям. То есть в разрушение, наверное, направлено. Давай вспомним Александра Флеминга, который по своему разгильдяйству забыл чашку Петри. Спасибо, по-моему... По Это болезни? Болезни, да, mm -hmm. передающиеся половым путем. Вот он просто ее забыл помыть. И когда он приехал, он обнаружил... Что плесень, которая залетела, поры плесени, которая залетела, через форточку открытую прибили вот эту самую размножившуюся бактерию. Да? Таким образом, был открыт пенициллин. Угу. И как у нас это во вред было использовано с самого начала? Ни разу. Не, ну, может быть, с самого начала, такое, со старта, это да. было величайшее открытие. Да? Хоть и говорят, что это были и другие, которые не Флеминг, но Флеминг его добил, как бы, до решающего, скажем так. Вот, допустим, атомная энергия сначала использовалась в разрушении. Mm -hmm. Потом а этот, атомоход «Ленин», там первая а, атомная электро электростанция советская. То есть mm -hmm. это потом, а сначала была бомба. Ну, я говорю, ну не все. То есть это как повезет. Ну, вот очень с пенициллином, например, сразу повезло. Ну, повезло. С бомбой нет. Не знаю, там освоили люди э металл. Начали делать оружие. Но это в, а те, в те годы, когда опять-таки у да. нас было крайне ограниченное круг задач. Никто не задавался вопросами, зачем мы здесь, там, и так далее. Решалось всего лишь три вопроса: быть сытым, не быть сожранным и, соответственно, размножиться. Вот, исходя из этого, с плейстоцена, да, и в последующие годы. Так что первое, что было сделано, как только, как только научились обрабатывать металл, это сделать оружие для охоты. Отобрать чтобы быть сытым. Или отобрать. Или отобрать у конкурентов. Да, то есть это в, в ходе решения трех задач основных, которые были. Да. Но сейчас вот эти когнитивные искажения, получается, знания в этой области тоже используются, чтобы отнять у кого-то еду и взять себе. Ну, по сути, да. А мы должны обучиться как-то это, направлять, разобраться и направлять защиту? Конечно. Угу. Твое мнение интересно. У нас есть акция, которая, ну, в принципе, уже несколько лет по всей стране. Мы агитируем за такую меру, как разделение продажи пищевых продуктов и алкоголя и табака. То есть то, что разрушает организм, продавать отдельно за территорией проживания людей. Без запрета, то есть не сухой закон. А человек, которому хочется это купить, он покупает это не на первом этаже своего дома, не в супермаркете, там каком-нибудь магните или пятерочки, а едет за территорию и покупает там. А я все, бы даже заходит... сказал больше, я бы еще сделал так, чтобы этим торговали аптеки, как лекарством для больных. Ой, мне кажется, тогда бы искажение у них было в голове. Да как, нет, воспринималось нет. бы, как что-то нужное. Да, нет, идея, идея очень хорошая и очень правильная, очень правильная, и с точки зрения когнитивистики, и с точки зрения социологии, и с точки зрения всего. Но это будет недостаточно. Но идея а правильная. Как первый шаг. Да. А к очищению сознания. Вот из твоей книги. Понимаешь, да. мы тут с тобой сейчас э, забываем одну вещь о том, что первый шаг это мало. Вот смотри, представь себе табуретку на трех ногах, она устойчивая. Нет. Ну, на трех ногах. Почему нет -то? Не знаю. Если вот тут убрать ножку, я свалить. Я говорю, нет. А, это... если она будет прям симметричная. Вот тогда симметричная, тогда, да, обычная, да, фабричная да, эта табуретка, в ней вопрос. бывает три ноги. Устойчива. Она устойчивая, да? Если мы уберем хотя бы одну ногу. Свалимся. Свалимся. Нам нужны все три. То же самое с алкоголизмом, да? Мы не можем начать с малого, надо делать сразу и все. Иначе это будет бесполезно совершенно. Не, конечно. Но чтобы нам начать делать все, мы должны проработать каждый шаг. Мне кажется так. И бить по разным фронтам. Согласен. Но вот, например, разнесение, разнесение алкогольной продукции с пищевой. пищевой продукцией, да, это, я считаю, совершенно правильное решение. То, что это продается в магазинах для еды, это не означает, что это продукт питания. Это не продукт вот. питания, это яд. И Мне кажется, здесь как раз срабатывает вот якорь, о чем ты говоришь. То есть первое впечатление... У... То есть здесь мера направлена... Ореол, скорее. А? Ореол, скорее всего. Эффект. А, эффект ореола? Эффект ореола и э, игнорирование альтернативы. Раз а... это продается в продуктовом магазине, значит, это еда. Да. Но знаешь, почему я сказал про якорь? Потому что вот ребенок, когда в первую, первые годы, да, в год, наверное, он еще попадает в магазин, а он часто туда попадает, если посмотреть в любой супермаркет. Mm -hmm. Мамочки, папочки идут с детьми. И этот ребенок еще просто вот голое подсознание, обезьяны это, да. И он просто впитывает в себя как губка опыт окружающую среду он попал но ну, я так вот иногда ставлю себя мне кажется это нужно в педагогике в этологии, нужно себя ставить на место вот это обезьяная что Не я получится буду? нет Не ну, получится. мне мне кажется все получается потому что у меня воображение хорошее но я себя представляю маленьким ребенком который вот чисто система один я попадаю в продуктовый магазин на руках меня заносят я вижу там колбасу а я видел ее дома, я ее ел, и у меня сразу ассоциация, ну хорошая, то есть что-то я о классно оценка. Дальше я вижу там помидор, у меня ассоциация салат, вижу там конфету ассоциация, я и понимаю, тут что я вижу ты говоришь, табак да. и вижу алкоголь, и я это все в один ряд как бы встраиваю, я это ребенок mm -hmm. вот этот, и у меня получается якорь. Первое столкновение с алкоголем и табаком, оно вот такое хорошее в окружении приятного еще оно яркое все и еще его покупают люди другие то есть барьера вот этого нету он сразу стирается на первых, вер... первых годах вер... и потом когда кунь взрослому дядьке ты начинаешь что-то объяснять он может согласиться то есть его система номер два его сознание может сказать ну да вроде ты логично сказал да это яд это ну, мне не поможет это меня разрушит но у него оттуда идет из плистоцена, ну вот то, существуемый говорит, не-не-не, это еда, нормально. На самом деле, самое страшное, это как право был Шичко, да, он сказал, говорил, по-моему, что алкоголизм начинается не с первой стопки, а с первой стопки, выпитой родителями. Увиденный это в руках, прав. чаще всего да. отца или матери, он да. да, это абсолютная правда. Ты знаешь Шичко? Лично не знаю. А почему ну, я не должен знать Шичко, если я конченный алкаш, совершенно. Это очень... Все равно узкая область. Мне кажется, это вообще гениальный человек. Ему впоследствии. Естественно, когда оценят, я знаю. Естественно, оценят, я знаю, Ему памятники будут ставить. Естественно, я знаю, Шичко, я же алкаш. Когда ну, да. мне приходилось решать свою проблему с моим алкоголизмом, да, то есть там, я много чего изучал по этому вопросу. Это основа работы с системой 2. Знаешь, у нас вот. Я слышу, что ты говоришь и, и в роликах там говоришь, что вот я алкоголик, это слово, оно как-то отталкивает. И у нас терминология знаешь какая есть естественные трезвенники те которые вот э, родились у них нет желания там все физиология как бы не располагает к попаданию алкоголя табака а есть бывшие трезвенники бывшие трезвенники это все люди которые из вот этого естественного состояния перешли в состояние ну, желание себя отравлять и задача Допустим, моя, как преподавателя курса в трезвости, просто человека вернуть из состояния бывшего трезвенника в... просто в обычного трезвенника. Прямо-таки вторая ступень окна Авертона. Да, да. Ну, вот, вот. На, вот самом это... прав... на, самом на самом деле, правильно. На самом деле, правильно а вот Вопрос тогда я тебе задам, хотя Давай. интервью на самом деле Давай. со мной. А вопрос такой: почему слово алкоголик оно отталкивает? Вот ты не задумался. Я тебе скажу, из-за чего, чтобы мы не тратили время. Давай. Ассоциативный ряд. В нашем обществе, в нашем обществе, да, при слове «алкоголик», то же самое, как при слове «стул», еще чего-то, это вопрос искажения проекции, да? каждый рисует свой образ. При слове алкоголик в первую очередь рисуется образ асоциального поведения, то есть что-то такое, которое там гадит под себя, лежит mm, обос под забором и так далее. Ну, вот. И именно поэтому, именно поэтому, когда я говорю, что, допустим, я алкоголик, ну да, я говорю на трех языках, да, я зарабатывал хорошие деньги, я не бил жену, я занимался детьми, я просто пухал каждый день. Mm. Ну, какой же ты алкоголик, ребят? Это алкоголизм. Алкоголизм это зависимость. Но у людей четко четко совершенно засело, что алкоголик – это только тот, кто вот под забором, да. Ты знаешь, мне кажется, они тебя услышат, и все равно у них образ вот этот всплывет. А Вот, может быть, и совершенно верно. Я просто говорю, почему это отрицательно. Но ну, вот, но на самом деле в этом плане, в этом плане, то есть я как бы настаиваю на то, что я алкоголик, да, почему? По одной простой причине, потому что с точки зрения трактовки лексического значения этого слова «зависимый человек», да, то есть это будет более правильно. А то, что у нас ассоциации неправильные с тем, это как раз заслуга социума. Почему? Потому что ты под забором валяешься, ты чё жену убьешь? Тебя сработали ну какой же ты алкоголик давай по одной угу. это один из методов убеждения алкоголик И... это тот кто пьет больше чем я вот нет, у них ну, есть ну, да, всегда есть, это... да. а я еще нет а я еще нет. а я еще нет я же пью только по пятницам я же пью только дорогие напитки я никогда не пью один вот этот список можно продолжить mm. до бесконечности я не ношу вещи из дома что продать значит я не алкоголик. Нет, чувак я всегда, тест очень простой, задаю человеку вопрос, ты вот можешь прямо сегодня, не завтра, не в пятницу, потому что послезавтра у Сереги день рождения, там, не через месяц, а сейчас сегодняшнего дня просто месяц не пить вообще. Потому что, если, допустим, я тебе скажу, ты можешь месяц без героина, да, если человек не колется, я никогда не кололся, и вообще бы проблем даже не возникнет просидеть без героина месяц. Но если человек говорит, что я вообще не алкоголик, но при этом в течение месяца он хотя бы один раз напряжет в силу воли, чтобы не выпить, приехали. Это уже одна из стадий зависимости. И вовсе не обязательно, чтобы человек валялся под забором. Он уже зависим. А это согласно международной классификации болезни МКБ, да, это прогрессирующее неизлечимое заболевание. Прогрессирующее это означает, что обратно никак. Вот ты дошел в какой-то стадии до алкоголизма, а обратно ты не пойдешь, только вниз. Шичко не считал то болезнью. Он а? говорил, это искажение сознания. Шичко. Угу. Он говорил, алкоголизм это не болезнь, а искажение сознания и убеждений. Верно, вот верно, Соответственно, верно. там вполне можно возвращаться обратно, потому что корень проблемы в убеждениях в голове. Нет, имеется Поменял в виду реакция, реакция, реакция на введение этанола у любого зависимого человека. Вот я могу не пить 25 лет, если я выпью стопку, я через неделю буду под забором. Это проверено миллионами алкоголиков уже. Знаешь, почему? Я тебе скажу, почему. А у них убеждения не изменились. Даже если у меня изменились убеждения, то есть, это вот это уже физиология. Да? А то вот Тушечку не... были как раз примеры, он уже описывает, у него есть вот хорошая работа. знаешь, а, это как раз где... на уровне погрешности, вот эти примеры. Я не видел ни одного человека, кто бы не пил 20 лет из будущего этого, потом выпивал бы стопку, да, и после этого продолжал бы пить нормально. Я объясню, почему. Потому что это не трезвенники, это воздержанники. То есть, это люди, которые хотят, терпят, а потом они ну Таких можно и так, так тогда иными словами тогда зачем бы он выпил да если у него нет зависимости да вот из, из, из ну да да, да на самом но деле. это уже да это уже как бы демагогия в большей степени угу. но тем не менее как бы я просто на чем я заостряю внимание на том что у нас при слове алкоголик да возникает ассоциация с самой последней стадии опустившейся и поэтому средние стадии алкоголизма когда уже пора бить тревогу они у нас Мимо проходит, да, человек говорит, да я же не алкоголик, я же только по пятницам, да, то есть, а надо говорить правду, что человек алкоголик – это тот, который зависимый. Вообще, от правды хуже никому не становилось. Больнее – да, а вот хуже нет. Больно может быть, а вот хуже не может быть. А вот от лжи к себе, когда человек лжет себе, все основные проблемы в этой жизни. Наверное, да. Тут я соглашусь. Вот, кстати, насчет лжи, и вот ты сказал, что нужно, э, вот если какие-то шаги мы предпринимаем, то надо действовать сразу, там, а не какими-то полумерами, частями. Вот разделить пищу и алкоголь с табаком, ты согласен, да? То есть это, это необходимо. Да. да, хорошо. Еще одна мера, твое мнение интересно. У нас в законе прописано, вот ты говоришь, люди считают это продуктом эффект ореола, да, вот он больше, знаешь, не в магазинах даже включается, а в законодательстве, наверное. Потому что у нас в законе, я не знаю, в курсе ты, не в курсе, но у нас в 171-м законе федеральном прописано, что алкоголь пищевой продукт. Это прям прописано. То есть, ну, там, Это прискорб, да. Вот, то есть по сути я с юристами общался, они говорят э, юридическим языком, это называется несоответствие научным доктринам. То есть закон есть. Это как, я не знаю, прописали бы в законе, что мы там прыгнули и улетели. Отменить закон гравитации. Но это закон природы, его нельзя отменить. А закон на бумаге, получается, у нас противоречит законам природы. Написано, если спирт изготовлен из пищевого сырья, это пищевой продукт. Но любой человек, который там в химии, чуть-чуть еще в школьный даже курс помнит, я что неважно из какого Я из пищевого сырья могу ты изготовить и похлеще. Да, да и вообще все, что из нас выходит, это тоже было из пищевого сырья. По И, сути и дела. уже стало совершенно не пищей, а обратным. То есть... Вот у нас как бы есть целая программа отрезвления общества, которую мы вот как сказать продвигаем. Есть способы, это внедрение на уровне законодательства, мы работаем с общественным сознанием. Но вот эти шаги, чтобы, вот мне интересно взгляд со стороны. Первый пункт у нас идет, это закон должен утверждать правду. Ты сказал, от правды никому э, хуже не станет. Больнее, да, хуже больнее, а вот станет кому-то. Ну, наверное, это алкогольным производителям станет больнее, если там пропишут, что алкоголь это яд канцероген. Или просто уберут это ложное положение, чтобы вообще не было. Потому что, когда оно есть, это позволяет его продавать с продуктами, рекламировать. То есть, когда мы говорим, допустим, почему у меня под домом открылась пивная, я не хочу. Так, извините, как, почему? Ну, это пищевой продукт. В коронавирус все закрыли, а алкоголь, алкогольные точки почему не закрыли? Потому а что это... законодательство пищевое это подпадает. Да, это это больная, больная тема, не хочу даже на эту тему говорить. Ну, на самом деле, вот причина в законах, в бумагах вот это как Причина бы у нас в деньгах да но этот денежный интерес он покупает закон получается то есть здесь ты тоже согласен да что это мало на что повлияет но да естественно это хорошо бы сделать и серии пусть будет пусть будет а почему говоришь, что будет. мало повлияет ну, потому что проблема, скажем так, алкоголизации населения, проблема там, почему человек первый раз пробует спиртное, и потом уже возникает зависимость и так далее, и так далее, то есть там, она не лежит на бумаге в законе, да, она гораздо глубже. Расскажи, вот как ты видишь, почему человек первый раз пробует? Понимаешь, очень много, фор... много механизмов формирования зависимости, но почему человек первый раз пробует. Когда зависимость, алкоголь, еще нет? Да, причина одна единственная, не быть белой вороной. Социальная причина. Нет других причин. Надо выпить как, а дальше вписывается как папа, как брат, как герой любимого сериала, телевидения. Да? Понимаешь? Как кто-то еще. То есть в компании не быть белой вороной, то есть опять-таки продемонстрировать свою крутости и так далее, так далее. Попробовать, что надо же в жизни все попробовать. Да? Пробовать всегда из одной причины. Из-за социальной причины. Потому что в социуме принято... Кто такой Джеймс Бонд? Да, это крутой мужик, который водка с мартини трясти и не мешать, он не ему все девушки дают и так далее. Ну вот, то есть у нас алкоголь, он превозносится, да, как элемент какого-то культового человека, который, на которого надо равняться. Да, то есть. Неважно, крутой полицейский обязательно, там, когда у него депрессия, бухает в баре, там еще что-то. То есть это все... Это Врач, все, когда переработал, да, обязательно снимает стресс. Делать. Да, это все, это все идет из этой субкультуры. Помнишь, я всегда говорил о том, что влияние таких вещей, как кинематограф и так далее, оно сильно недооценено в этом плане, очень сильно. Помнишь, был такой в нашу молодость актер Брюс Уиллис? Раньше очень популярный был актер. Конечно. Да ну вот, его сейчас все должны знать. Мне кажется. Да, я тоже думаю, что многие его знают. Я всегда привожу пример, по-моему, в журнале Exquire, где где-то в году 2002. Мне попалась его цитата, которая мне запала. Да? Ну вот, она отражает, безумно отражает то, что сейчас происходит. Уиллис тогда сказал, я помню времена, когда искусство имитировало жизнь. Сейчас все чаще жизнь имитирует искусство. Глубоко. То есть засиль, абсолютно, засилье, скажем так, скажем большое количество, большое количество кинопродукций, да, оно приводит к тому, что тот образ жизни, который нам рисуется в кино, а он липовый, да, там можно рисовать все, что угодно, uh -huh. люди подражают ему в первую очередь, потому что его гораздо больше, потому что уже такие крутые спецэффекты, это ж так захватывает, то есть там, Тони Старк, о, он же алкаш, конченный вообще при том, даже по, по комиксам mm -hmm. и так далее. DC Marvel, вот все смотрят железного человека, Тони Старк, гениальный инженер, бла-бла-бла, спаситель человечества, там, супергерой, там, синячить не переставая. В режиме нон-стоп. И это все, это все, да, начинать надо с другого. То есть начинать, если уж говорить о, о масштабах государства, да, начинать надо с создания положительного образа непьющего человека. О том, что не пить – это круто. Потому что сейчас все, что у нас происходит через кинематограф, через медиапространство, через книги, у нас все, опять-таки, в той или иной форме утверждает. То есть настоящий крутой чувак, он бухает, он выпивает. Это, это второй пункт. Вот от, а это, это должно быть с этого надо начинать. Понимаешь, когда люди будут хотеть быть похожим на кого-то, кто не пьет. Что не пить круто. Понимаете? Понятие крутости, оно у каждого свое, да? Но когда в общей массе, в общей массе, что бы мы ни делали, куда бы мы ни переносили, почему сухой закон не работает, да. то же самое, почему не работают рестриктивные меры, любые. Сделаем сухой закон, люди поедут вместо вытрезвителей сразу в морги, потому что они будут пить динатурат. Гнать самогон сами. Потому что слишком простой процесс производства спиртанола. Да? То есть его любой как бы, дедушка там, в деревне может себе осложить. Если в голове у человека сидят убеждения, что, что... это ему необходимо, да. чтобы там веселиться или наоборот грустить, Конечно. он найдет способы. Я тоже Конечно. говорю, Мы... сухой закон это вот на уровне государства. Это то же самое, как сказать, что если на уровне отдельного там, индивидуума человека изолировать... Допустим, посадить его в камеру, и он там просидит какое-то время, он станет трезвенником. Не станет. Ему mm -hmm. только дай возможность, там где-то что-то он найдет, он попытается. Или он выйдет из этой камеры, и, и первое, нажрется, что сделает, нажрется. да, да. И в обществе нам нужно приходить не к таким жестким ограничениям, а сделать так, чтобы человеку просто не хотелось. И вот поэтому... Чтобы это было не круто, пить не непрестижно. Да. Вот второй пункт нашей программы, это как раз вот то, что ты говоришь, книги, кинематограф, телевидение, там, интернет и так далее, вот напичкан. Политехнологи, я встречал такой термин, называют это информационный террор. То есть настолько массированная вот эта атака идет... Поэтому у нас пункт так и называется прекращение информационного террора, то есть, а чтобы вот с этим будет проблема. Уху. Я то за, но это идиллия, утопическая идиллия. У нас, кстати, есть какие-то вот маленькие шаги даже в законодательстве уже, потому что общественность начинает, мне кажется, врубаться только сейчас, что информация может вредить. Ну, вот Я, это я мы, ради мы, этого книжку писал. Да, да, да, вот мы <с на этапе, то есть получается ты из тех людей, которые вот приоткрывает, и какой-то части людей это видно, но очень мало. вот если говорить, вот допустим взять, ну часто родители... В силу того, что у них уже вот эта новая социальная роль, забота не только о себе, а о детях, они начинают понимать больше, чем понимали раньше, когда они думали только вот о себе. И они копают глубже. То есть тема детей, вот я заметил, она всегда ну, как бы ярче воспринимается, что ли. У нас была выставка, мы делали в нескольких даже местах ее, передвижная такая, называлась «Опасная игрушка. Как программирует ваше сознание». Что-то такое вот. Смысл в чем? Когда я вел курсы на определенном занятии, курсы, ну, Пашечко, угу. ты представляешь, вот, на определенном занятии, на седьмом, по-моему, из десяти, я говорил, ребята, теперь вы понимаете, как работает вот это вот социальное программирование, а вы теперь просто посмотрите свой дом на предмет э, каких-то вещей, которые содержат в себе, ну, вот такую, ну, смысл... Алкоголь, табак, вот что-то такое. И вы найдете это даже в детских игрушках еще где-то. И присылайте, говорю, мне там фотографии, или прям, если это в Ростове проходило. У тебя коллекция должна быть. У, уже... у меня коллекция, а есть несколько играй. ящиков. Либо, ну сейчас у меня дистанционно там фотографии. Допустим, человек жил-жил, у него проблемы с алкоголем, и он присылает мне фотографии обоев на кухне. А там все, коктейль такой, в специфической посуде, с лимоном, трубочкой. Ну понятно, что это, он даже называет там, что это мартини, еще с чем-то. Он не видел. То есть он годами жил. У него это, я так понимаю, первая система это считывала, минуя как бы разум. Угу. И он только после этого, когда я ему раз, разжевал, то есть какие есть примеры, где это могут использовать, вот это вот информационное давление, он видит свои обои. Дальше они начинают рыться в игрушках детских. Или смотрят на магнитики на холодильнике. Ну, это вообще классика. Где там все усыпано. Они думают, вот мы своего ребенка защищаем. Я к чему говорю? Что там мягкие игрушки у меня есть в виде пивных кружек. Детские, которые липучкой соединяются между собой вот так, имитируя чоканье. И на них что-то по-английски, правда, но типа счастье или что-то такое. Вот. Дальше обезьяна с табаком. Потом э а детский бар. Вот это я лично купил в магазине. Детский бар, то есть барная стойка, открывается холодильник, там пиво. Вот, это я выкладываю в Инстаграм, люди в шоке, то есть, когда это обращено на детей, люди еще что-то начинают соображать. Mm -hmm. Так вот, коллекция собралась, но я понял вот что, у них у всех маркировка стоит, допустим, 3+, не по информационному вреду, а по механическому то есть ну да, сейчас кач, у нас качество пластика да там, да далее, мелкие да. детали он проглотит задохнется но ребенок в три года уже не будет глотать эту деталь он не задохнется стоп а смысловая нагрузка информационная то есть это не оценивается производителем не оценивается законодательством и не оценивается покупателем. люди в упор не видят информационных угроз вот вот просто даже для своих детей и вот эта выставка когда мы показываем сотню экспонатов Величайшая хитрость дьявола заключается в том что он убедил всех что его не существует ну, получается так. И... Поэтому я и написал книжку. Вот. И сейчас потихоньку люди начинают соображать, что, оказывается, информация может вредить. И уже вот этот закон, правда, его сказали, да, первая задумка, по-моему, была, я думаю, хорошая. Защита детей от негативной информации. Но потом стали лить вот это, что запретят, ну, погоди, там, и так далее, и так далее. И люди стали на которых это, в первую очередь, направлено на защиту их детей, они стали как-то в штыки воспринимать это законодательство. Опять же, стереотип внедрили. Вот я когда начинал говорить с взрослыми а закон, о защите от негативной информации детей, люди сразу, а, это ну погоди запретить, вы что, это советский мультфильм. То есть вот работают на таком уровне, что людей заставляют противодействовать даже положительным законам. Да. Но все-таки подвижки есть. То есть раз был такой шаг мне кажется это вполне ну мы должны этого добиться я считаю прекращение пропаганды и рекламы кстати рекламу же запрещали алкоголь какое-то время то есть это такие весы то в одну маятник вернее да то в одну сторону то в другую понимаешь тут ситуация такая вопрос в том что э, основная проблема основная проблема это засевшие в головах людей э, Понятие, такая фраза, да, которая идет лейтмотивом всей их жизни, да? Знаешь, какая самая, самая okay. любимая да, у них фраза? Надо все в меру. Я знаю. Вот, это, вот эта вот сама фраза, надо все в меру, да. она на самом деле... Вот я привожу всегда один простой пример. да. Я всегда говорю о том, что настоящая жизнь, она начинается за границами вот этой фразы без фанатизма. Только без фанатизма, да черт из-два. Только с фанатизмом ты начинаешь жить, а не существовать. Наше общество, посмотри, как оно, допустим, относится к тому же алкоголю. Если ты, вот алкоголик, про которого я только что тебе говорил, который валяется в собственных mm -hmm. испражнениях под забором, ты социально прируцаемый человек. Фу-фу-фу, они мешают нам жить. Нам показывают таких людей, нельзя опускаться до такого состояния. Но представь себе в обычном обществе человек, который говорит, а я не пью вообще. Ну ты что, меня не уважаешь, что ли? Ну по стопочке-то, в меру. Ты че, ну, ну, а бокальчик на Новый год? Мне просто очень часто это задают. А как раз вот это вот без фанатизма, вот это вот серое и убогое, все надо в меру, оно все гробит, понимаешь? Я понимаю, но, кстати, у многих вот алкоголь, мы называем отравленники их, вот так. Mm. Ну, мне кажется, это не оскорбительно, а просто э, мы через слова пытаемся донести суть вещей. То есть человек травит себя, значит, он отравленник. В неважно, важно, в каком количестве, там, часто, редко. Так вот, у многих отравленников, у них это тоже какой-то стереотип, что если я прекращу, меня заклюют, я буду белой вороной, меня там никуда не пустят. У меня как-то проходил занятие человек, который занимает серьезную должность, и у него был самый вот такой... Э, самой серьезной проблемой, самым серьезным переживанием, у него было такое, э, я перестану расти по карьерной лестнице и потеряю свои связи, потому что все решается вот через совместные какие-то отравления. Ну, в ну 90-х и в нулевых так и было. Но, сейчас э, уже нет. Вот сейчас уже нет. Сейчас нет. В 90-х, ну, я помню очень хорошо бизнес, я сам бизнесом давно занимаюсь, я помню в 90-х, например, в конце 90-х, в середине и в нулевых еще, если ты с человеком не пил, ты с ними не знаком вообще, ты, ты пустое место. Ну это было в десятых. То есть это было лет, наверное, пять назад. Нет, нет. нет. Вот. А, это уже все. И у Сейчас него уже не было нет. никаких проблем. Я это смотрю, он двигается. Никаких проблем. Сейчас уже Сейчас все. Тренинг. Это уже нет, проехали. Никаких проблем. А раньше, а, да, а раньше... А стереотип был... остался. То есть, что у его никуда все, он там потеряет. Ну, не у всех. Я как бы мало встречал среди своих, как бы, так, так, такой стереотип о том, что мне надо бухать для того, чтобы там осуществлять свою бизнес-деятельность. Можно даже не такие масштабы взять, а попроще. С табаком часто встречаю. Такой страх. Потому что на каждом перерыве они выходят, травятся вместе там в каком-то месте, сплетничают. Там могут быть, допустим, начальники-подчиненные, но там они все равны, видно, у них это включается. Что вот я выбьюсь из этого, и мне вот это не даст какое-то там, не знаю, там хорошее общение, узнать, как дела там какие-то. Ну это тоже стереотип, вот, вот, я... на самом деле, это тоже... По-моему, это просто такая отмазка, как бы такая, может где-то подсознательная. Да? Нет, То есть, факт включается. есть факт. То есть очень часто у людей, которые бросают употребление mm -hmm. алкоголя, да, то есть там у них меняется круг общения из-за этого, но это не значит, что будет хуже. Мне всегда говорят, вот ты пил, бухал как скотина, да, то есть сейчас ты трез, как жить лучше трезом или вот или пьяным или так далее. Я говорю, нет понятия лучше хуже, будет по-другому, mm -hmm. то есть будет не лучше, будет не хуже, будет по-другому, да, то есть там нельзя сказать так, что вот вот я сейчас прошу, и сейчас все у меня будет хорошо или наоборот все у меня будет плохо, да, сменится частично круг общения, придется разрабатывать другие методы воздействия на людей, чтобы не потерять с ними рабочие связи. Там, не знаю, таскать экспорт спортзал еще ну, нужно вписать. То есть можно выкрутиться, было бы желание. Ну да. Но, кстати, у многих еще такой есть страх, что вместе с алкоголем у них отпадет там компания, веселье, какие-то там движухи, танцы и все, потому что у них настолько это в голове сцеплено воедино. А я им говорю, ну вот хорошо, вы просто алкоголь как бы уберите, все это оставьте. А потом я у тебя в ролике слышал примерно такое, что а ты приди, и войди в этот, как сказать, как ты это называл? Поймай волну. Да, да, да. Обычно да. это называю, поймай волну. Вот, и все, и у тебя останется веселье, там, дурачество какое-то, там делать что хочешь. Но организм свой ты не отравил, и с утра ты проснулся бодрым. И с людьми ты нормально. И плюс еще они-то понимают, ты ж не скрыл факт своей трезвости. Они-то понимают, что ты ничего алкогольного все себя не вливал. Тут у тебя минералка. И они потом, мне кажется, у них какой-то ну что-то должно щелкнуть, что а как же он оказывается можно можно а приходить, можно было, да да да вот. Мемчик, да, вот поэтому мне кажется это полезно, вот твой совет, что попробуйте вот так не только для себя, но даже для вот окружающих, потому что не видят таких людей, примеров мало. Mm, совершенно верно, то есть тут ситуация какая, -то. то есть это я всегда говорю о том, чтобы лучше изучить проблему, нужно использовать, скажем так, опыт, скажем неких обществ, да, которые просто профессионалы по созданию комьюнити новых mm -hmm. сектантов. Mm -hmm. Вот смотри, берется какой-то сектант, неважно какая, деструктивная секта, еще что-то, они берут нового адепта, что-то ему втирают, и как только он как бы приходит в эту секту, да, то есть получает там инициацию, нужно вписать, я не в теме этой всей, они заставляют его идти на улице, книжки раздавать, еще что-то. Зачем, если есть опытные, что этот молодой может сделать? А вопрос в том, что он пока кому-то что-то втирает, он обязан это сам изучить и в это поверить, понимаешь? Поэтому мне говорят, а как вот я могу взять, вот там, допустим, там жену на свою сторону перетянуть, я вот бросил пить и так далее, вот хочу. Я говорю, понимаешь, друзей всех остальных можно перетянуть одним способом. Не убеждением, что это плохо, а своим примером, что тебе без этого классно, что ты без этого тащишься. Вот когда они увидят, блин, ты да ему же хорошо, а он не пьет. А что так может? Только так убеждением о том, что там ты проживешь больше, да ну, никого это не волнует, Господи. Это да. Никого не волнует забота о здоровье, да? А вот вопрос того, что без этого может быть круто, своим примером, да, что ты остался душой компании без алкоголя, что ты также развлекаешься, так же танцуешь без алкоголя, что ты также получаешь от жизни удовольствие без алкоголя. Вот если это, если это продемонстрировать, за тобой люди потянутся однозначно. И это работает, потому что вот это вот проповедование, это как раз один из методов, в котором я говорю, что вот, допустим, ребят, для того, чтобы вы сами укрепились в ваших идеях трезвости, в том числе правильного питания, неважно, нужно написать, mm -hmm. да, вы должны проповедовать и ни в коем случае не упоминать мой канал. Почему? Не то, что я пришел, так, короче, я тебе сейчас расскажу, там есть чувак. Нет, ты должен так делать, как будто это от тебя идет лично. Потому что вроде ты так все соображаешь, да, вроде ты понимаешь, а вот начни ты кому-то это рассказывать, ты поймешь, что и запутался. Почему? Потому что не до конца, это кажется, что понимаешь, но пока ты все это не проговоришь, не передумаешь, 10 раз не обваляешь в голове, пока нейронные связи не обрастут новые, да, это пройдет еще определенное время. И лучший способ для этого это как раз проповедовать. Я согласен, у нас это, в принципе, тоже получается, ну, в хорошем смысле от сектантов, то есть человек, когда к нам приходит, да, он убеждается, что трезвость это хорошо, дальше, но а неси в массы, неси в массы, и когда он несет в массы, он сталкивается, он, во-первых, заинтересован, он не может не научиться этому уже досконально этой теории, Совершенно потом верно. он общается с людьми, он Учиться пользоваться, верить в сам больше еще, убеждаться в вере, и уже хрен вернешься с этого, потому что он убеждает в этом других. Я считаю, вообще вера ⁇ это такой, с, такие ступени. Это ну, не вот то, что, что -то раз вроде. и все. Да. -то, то есть вроде. один из этапов ⁇ это научиться пользоваться и провести по, этой, по этим ступеням другого человека. Когда ну, да, ты, ты приблизишься вот к о больше. чем я и говорю? Вот, да, перекликается очень хорошо. Так, я все, Мне очень много хочется спросить. Но... Хочу линию все-таки удержать. Вот раз у нас зашел разговор о программе отрезвления общества, не сухого закона запереть людей, да, а именно может, да, прийти к состоянию в обществе, не отдельного человека, а в массе, когда людям это не нужно, как изначально им от рождения это не нужно. То есть первый пункт, закон должен утверждать правду. То есть там записано, что пищевой продукт, а сейчас... То есть сейчас записано, что пищевой продукт, а этого быть не должно. Ложь. Дальше прекращение пропаганды рекламы. А, кстати, про рекламу. Вот что. Я вспоминаю себя ребенком. Это начало 90-х. И тогда, может, ты помнишь, запретили рекламу водки. Да. Сначала помню, была реклама помню. водки, Белый Орел, там да, вот это там, все. А потом хоп, до да вот людей, флаг видно, флаг стало них, Типа елку да. поставил, имею право. Везде во, везде. Во. Да, а потом запретили. Да. И что они стали делать? Минералку с тем же названием, я прям, это из детства у меня прям образ, такой, образ, а вот прям сфотографировано, что э, спонсор хоккейной трансляции «Вода на березовых бруньках». Как вода на березовых? А там такая же бутылка, но вместо водка вода. Но люди это сразу просекли. То есть э, ну, начались жалобы. По сути, э, законодательство, оно же не только сверху. Оно же часто идет из-за давления снизу. То есть люди просекли, что типа нефиг нам впаривать водку под видом воды. Это продвижение бренда. И это убрали. Я ребенком, когда смотрел эти трансляции, где спонсором была вода, я это понимал малышом. Ну, там я был уже школьного, правда, возраста, но все равно. До меня доходило. Сейчас взрослым дядькам, теткам, на семина... психологам говоришь... Реклама безалкогольного пива – это что? То есть, конечная задача, идеальный результат рекламы безалкогольного пива – это продажа чего? Они говорят, ну как, безалкогольного пива. Я говорю, стопе, некоторых безалкогольных пив вообще нет на рынке у нас, который рекламируется. Это же бренд. И вот надо долго рожевать. То есть, я ребенком понимал, то же самое с водкой, а сейчас люди, то есть, у меня вот… Немного такие роженческие тогда настроения, когда встречают, и может мы деградируем, умственно. Конечно, я об этом говорил. Смотри, количество когнитивных искажений, оно конечно. Новых не появляется. Это особенности работы нашего мозга. Вот сколько там, 120 штук их там Кади угу. написал, там плюс-минус. Некоторые перекликаются и так далее. Работают они только в том случае, если у человека слабая система 2. Да? То есть если он в меньшей степени думает головой, в большей степени думает как раз импульсивно. Система mm -hmm. 1. Вопрос, что нужно сделать, если нельзя придумать новых когнитивных искажений, чтобы все больше и больше людей попадалось на старые? А тупить их? Систему 2 им занизить, да? Чтобы они стали тупыми. Чем тупее человек, тем проще он попадается на когнитивные искажения, которые описаны. Поэтому да, и деградация ⁇ это часть плана, чтобы больше продавать, чтобы лучше управлять. Теми же когнитивными искажениями, если раньше люди сказали, так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, я вот это вижу, да, то сейчас это все прокатывает. Поэтому дебилизация, дебилизация населения, не только в России, во всем мире. Ну, я Потому я что думаю... когнитивные искажения, они везде одинаковые. Ну, вот. То есть дебилизация населения, а это план для того, чтобы работали когнитивные искажения, которых новых не бывает. Есть только старые. А чтобы еще больше можно было продавать, чтобы еще лучше ими пользоваться, нужно систему 2 максимально отключать от решений. То есть делать из людей вот этих самых обезьян так и есть которые импульсивно ведут себя до да? совершенно я верно думают, так и есть я объясню зачем это делать разума потому что если люди будут с точки, зрения, с точки зрения системы 2 прогрессировать то новых когнитивных искажений нет а старыми они начнут разбираться и еще детей своих не дай бог учить что нужно сделать в масштабах общества всего чтобы работал все и вся вся вся шарманка крутилась и дальше продавалась впаривалась Идеи насаждались, нужно их отупить, чтобы система 2 не работала. Вот и все. Это, мы, это, ну, это вот как дважды два это вот простейшая вещь. Ну, это мы видим. Вот я, я уже могу это наблюдать, как бы uh -huh. по своему, пусть небольшому возрасту, но я наблюдаю, что я видел... Так вот, вот а на самом деле, этап как этап бы удерживая что? линию, да, которую. А? Я же ответил на вопрос. Вот эта фраза без фанатизма, да. Главное все в меру. Представь себе общество. С точки, с точки зрения правителя, да, общество, которое вообще не пьет, саморазвивается, оно же чем-то будет заниматься. Если его что-то не устраивает, что сейчас делает человек, если его не устраивает что-то? А, блин, хер с Раз, угу. и появилась фраза. Выпил, жить хочется. Алкоголь в небольших дозах он примеряет с окружающей действительностью. Это один из его дьявольских таких моментов то есть если бы не было алкоголя человек бы терпел терпел но он вынужден был бы эту окружающую действительность менять уходить с нелюбимой работы еще что mm -hmm. как наркоз как наркозе есть, ну, можно под... сказать и так наркоз Потуху, социальный он. наркоз mm -hmm. социальный наркоз да ну вот поэтому такой человек будет неуправляем с точки зрения общества не пьющих людей он будет очень трудно управляемым значит если все будут бухать так, что все будут валяться в канаве, это приведет к деградации полнейшего общества, к его вымиранию. Тоже невыгодно. И именно поэтому, с точки зрения, с точки зрения государственного масштаба, да, что у нас происходит, у нас нельзя, чтобы люди спивались окончательно, тогда отменили рекламоводки. водки. Но и нельзя, чтобы люди были абсолютно трезвыми. Поэтому у нас советские сериалы там про подводников, которые не просыхают, еще что-то, еще что-то. И вот этот баланс они будут держать. И они не дадут тебе вот этого сделать на сегодняшний момент. Почему я говорю, что это утопия. Они не дадут тебе этого сделать, то есть провести такие законы, которые могут масштабно привести, масштабно привести к потере интереса к алкоголю у людей. Всегда будет какой-то процент людей, всегда, который будет бухать. Но снизить его до минимального вполне, вполне по силам любому государству. Но они, оно на это не пойдет. Конечно, Никогда по силам. То есть, понимаешь, вот ну, ты они понимаешь. Думаешь, они, они, думаешь, не знают то, чего я написал в своей книжонке, да, знают прекрасно. Я думаю, прекрасно. они знают, отлично, в том-то и дело, да. Они вооружены Просто этим. им это не нужно. Тут не я нужно. Поэтому полностью. они будут держать баланс. Вот это вот самое главное, все в меру. Понимаешь, вот люди, обыватели, они воспринимают процесс алкоголизации, и неважно, любое внедрение каких-то вредных веществ, как природный. Что это вот типа, ну дождик идет же. Ураган пришел, что мы можем сделать? Ну, там, крыши залатать потом, дома отстроить. Это нам не, не, не подконтрольно. Я пытаюсь донести, что социальный процесс, друзья, вот давайте посмотрим на вот эту алкогольную кривую. То есть, есть же ну, график потребления спирта на душу населения в год. То есть, она вот такая. И если бы это было природное явление, то она бы была... Ну, более, то есть физиология не поменялась за последние сто лет, когда отслеживается продажа алкоголя и потребление его. А вот она почему-то скачет. Социальное явление. То есть государство может как громкость настраивать, там, вот, подкрутил сюда, подкрутил сюда. Люди не врубаются, к сожалению. Вот мы пытаемся донести. Вот одна из механизмов работы со, с когнитивных искажений это неспособность системы 1, полная неспособность, стопроцентная неспособность работать со статистическими данными из TRV. Мы не приспособлены мы. Потому что продолжительность жизни в плейстоцене была очень маленькой. То есть нам эта статистика была не нужна. Да? Невыгодно было ее собирать, да? Не нужно было. Мозг, соответственно, не эволюционировал. Вот, например, возьмем ту же самую историю, каким образом манипулируют у нас. Есть наш известный, любимый, не будем называть имя этого, болячки вирус, про который сейчас носится. Mm -hmm. да? Но вот, везде есть графики, куча сайтов во всех странах, во всем мире, где рисуют количество заболевших в день. Есть хотя бы один хотя бы один график в одном в интернете, где будут рисовать количество заболевших и рядом цифру количество сданных в этот день тестов. Ни одного. 9-миллионный город Санкт-Петербург. У меня есть скриншот с Росстата. То есть там порядка 9 миллионов. Как может получиться, любого математика спросить, что на 9-миллионном городе в течение там, по-моему, трех месяцев число заболевших была ровная линия вот такая. Но любой математик знает невозможно с точки зрения статистики. То есть это количество тестов? Совершенно верно. В эти три месяца все лаборатории города вышли на проектную мощность. Mm -hmm. То и... есть, сдал ты тысячу тестов, мы можем сделать только 450. Две mm тысячи, -hmm. мы только 450. И пока не были введены новые лаборатории, на статистике была ровная такая линия. Mm -hmm. Вот, вот есть... так это работает. Объясняю. то есть Еще раз говорю. Вот у нас все спокойно. Есть какие-то параноики, которые бегут сдавать тесты. Mm -hmm. Предположим, у нас процент заболевших 5. 100 человек сдало тест. Мы видим на картинке 5 заболевших. Сегодня, завтра. Прекрасно, мы по телевизору пускаем э, сюжет какой-то страшный про гробы, еще какую-нибудь ботву. Значит, количество психов вместо 100 человек увеличилось до 500. Они побежали сдавать тесты. И вместо 5 человек из 500 у нас 25. А на графике у нас рост в 5 раз заболеваемости в этот день. Какой ужас! Вот так этим манипулируется. Точно так же, как ты сказал, громкость. Вот так вот. И точно так же, вот с этой кривой, которая прыгает, как ручку громкости вот так вот крутят, куда надо. Что-то вы слишком активны стали социально. На кого водочки побольше? Mm -hmm. Что-то вы спиваться стали. У, -у, -у ВВП падает. Ну-ка, давайте-ка за трезвость, ребятки. Слушай, у меня такая аналогия часто э, привожу. Это как, как охотники. Вот есть отстрел животных, есть лицензированный отстрел животных, mm -hmm. есть браконьерство. То есть у нас политика идет по поводу там, алкоголя. Примерно такая же, то есть, э, да. от, смотри, отстреливать э, беременных самок нельзя, детенышей нельзя, можно стрелять взрослых, но купи лицензию, дорогой, и стреляй сколько хочешь. Но если ты просто стреляешь, ты браконьер, ты нарушаешь закон. И нам это подается под видом защиты животных. То есть, представь, если какое-то животное говорило, я хочу быть защищенным, я хочу, чтобы меня отстреливать только по лицензии, по лицензии да. Но обо мне заботятся. Меня, моего детеныша никто не подстрелит. Но это пока же... он не вырастет. Да, да, да. Понятно, что его невыгодно подстреливать, потому что он еще маленький. У него маленькая шкурка, маленькое мяско. Вот. Дождитесь, пока вырастет. И в беременных невыгодно. У нас на бутылках как пишут. Беременным нельзя, вредно. А, то есть, не беременным полезно. Такая логика. Получается, это да, работает, но люди не видят. Вот, чтобы видели, я опять подвожу, у меня линия, это вот как отрезвить общество. То есть, получается, закон должен утверждать правду, прекращение информационного террора, вот этого пропаганды, все. А мы сейчас не говорим даже, выйдет, не выйдет. Я знаешь, как рассуждаю, ну вот, допустим, пусть очень пафосная будет, прям вот такое сравнение, но идет война, допустим, Великой отечественная, И... Шансов мало. Оценивали наше состояние как колосс на глиняных ногах. И поэтому многие даже солдаты наши могли сказать, не выйдет. Нам хана. Тем более еще идет пропаганда немецкая, там листовки сбрасывают. И они смотрят, за сколько там завоевали Польшу, Францию и так далее. Не выйдет. Даже если не выйдет. А у нас есть варианты. Вот я так рассуждаю. Есть, Вариантов нет. Все равно надо есть сопротивляться варианты. и делать свое дело. Так вот как сопротивляться? Не отмена информационного террора. Ага. О а обучение граждан противостоянию террора. Террор не отменится никогда. Я тебе только что об этом говорю. Поэтому я понял. Воевать, воевать, идти, как бы пытаться с точки зрения законодательства говорить, да что же вы, суки, делаете-то? Они прекрасно знают, что они делают. А да. почему я книгу написал? Потому что можно сделать только одно: можно работать только с личным составом, чтобы они могли противостоять. А террор будет. Ничего ты с ними не сделаешь. Окей. Хорошо. А можно, чтобы люди. Требовали защиты, осознавая, что она нужна. Введение новых каких-то ограничений не для людей. Потому что сейчас у нас вот там запретить в кафе, запретить там в ресторанах табак, запретить там, э, ну понятно, там за, за руль в отравном виде. Но это все идет воздействие на человека уже на жертву, по сути. Вот. А Люди, которые въехали в это все, ну, сообразили, они же могут предложить ограничения для производителей, для рекламщиков, для продавцов. То есть не для жертв этого процесса, а для организаторов. То есть а давайте мы их ограничим. Под воздействием общества иногда же принимаются законы. Ну а что значит ограничим? Если ограничить слишком сильно, я уже сказал, народ поедет в морги, они не, будут пить и а, натурат. Нет, не, не ограничить э, обычных людей, а ограничить, допустим, корпорации рекламировать себя. Продвигать свои бренды. Ну смотри, это опять-таки возможно, но для этого должна быть масса людей, обученная противостоять террору. Естественно, тесто, естественно да, то есть это не сверху, Нет, это, это снизу, снизу под давлением, снизу. то есть по сути, да. Но для этого надо готовить личный состав. Вот поэтому у нас, сейчас, раз, два, да, третьим пунктом у нас после вот этого информационного террора, это не значит, что какой-то пункт раньше, какой-то позже и даже не по приоритетам. Уроки трезвости. То есть уроки трезвости в школу это, по сути, вот то, что ты говоришь, готовить личный состав. Да. То есть подготовить людей у нас э, не запугивающая информация, а информация вот по сути, что говоришь ты, но у тебя много примеров о вот этих ошибках в искажения какого-то там сознания, да, внедрения каких-то ложных убеждений. Но у тебя примеры из разных областей. А мы берем это и показываем на примере. Принуждение к алкоголю, к табаку, к нелегальным ядовитым веществам. И человек, когда это осваивает, по сути, он осваивает, да, вот этот какой-то, вроде какую-то узкую область, но потом он эту проекцию может передвинуть и применить там на, я не знаю, на другой, ну, другие сферы образа Совершенно жизни. Совершенно верно. Вот. То есть, и вот получается, что такие люди, если мы получим поколение молодежи, которые въехали в эти все темы, они смогут, э ну, под их давлением как-то, мне кажется, может измениться и законодательство. Вот. Вот тогда да, а сейчас, я говорю, что вот сейчас это это совершенно, вот пункт 2, он совершенно бесполезный. А вот готовить личный состав, уроки тренировки, абсолютно. Но понимать, что мы должны получить в идеале, как бы вот, то есть идеальный конечный результат, если мы хотим трезвое общество, то мы его не получим, если там... реальные задачи, давайте мы будем отталкиваться от того, что мы можем сейчас. Сейчас мы можем только заниматься просветительской деятельностью, и ты, и я, в какой-то области. Ну, это первое, да, это самое первое, То есть это единственное, что я могу, политику я не полезу. Поэтому я вот изнутри, кто имеющий уши, думаю, не ну Мы все равно лезем в законодательство, и по сути вот это разделение пищи и э, алкоголя, табака – это тоже, можно сказать, политика, то есть это, раздели... ну, это за... уровень законодательства. Но что самое вот интересное, лично на себе проверил вот это, э, как сказать, неверие, что ли, когда мы начали продвигать эту тему, мы ее продвигали с помощью разъясняющих опросов. То есть, мы просто подходим к человеку и задаем ему вопросы. Вот как вы относитесь к этой мере, там, как вы считаете, какие положительные будут вещи. И он через э, высказывание своего мнения получает от нас информацию. Мы ему разъясняем, где надо, там, он там заблуждается. Так вот, когда я первый раз просто, вот, как ты сказал, адепт, пошел на улицу опрашивать прохожих, обывателей, у меня четко сидела в голове, вот такой даже страх. Сейчас меня ну не то, что там побьют, но просто не согласятся. Что большинство не согласится. И я... Очень удивился, но я подходил к людям, к самым простым, причем разные категории я брал, не только там каких-нибудь мамочек с колясками. И говорил, ребят, вот представьте, утром просыпаетесь завтра, в городе вашем не продают ни алкоголь, табак, ни, ни, алкоголь ни табак. алкогольный табак, я прошел в разных городах. Вот. Что вы будете делать? Как жить будете дальше? Вот только хрен знает где. В особом магазине, в спецмагазине, вход по паспорту. Говорят, только в Норвегии, вроде, ну, не знаю, не был. Я удивился. Большинство людей говорит: да мне пофигу. Пусть продают там. Надо, поеду, не надо, не поеду. Кто-то говорит, да буду радоваться. Вот. Самое интересное, когда я подошел к людям, вот как ты, вот эти алкоголики э, в понимании общепризнанном алкоголе, который валяется. Маргиналы, вот, да, да, да. маргиналы да. сидят, я, потому что опрашивал в парке. Там все такие цивильные, ходят, гуляют. Стоп, ну что-то это слишком как-то сладко. Что-то гламурное. Да, да. Я свернул в подворотню, захожу, там этот двор такой типичный, панельки у нас стоят, это беседка. Сидят день, рабочий день, вот. Но там сидят, я не пойму, моего возраста, младше, старше, но какие-то такие типичные. Я, мужики, мужики, бичи. Говорю, да, да, да. Говорю, мужики, есть опрос общественного мнения. Они такие, что? Я говорю, ну давай это сейчас. А прошу, надо знать, что вы думаете. Я говорю... Но все медленно, по два раза. Говорю, вот представьте, завтра в Ростове не продают алкоголь вообще. Тебя Что... в Ростове не побили за это? Это круто. Слушай, и он такой сидел. Я вижу у него мысль. И, наверное, это редкий был случай для него. У него прям он думал, он думал. И он такой поворачивается говорит, я согласен. То есть даже они согласны, только вот. Но это думал. один частный случай, да, не будем ну, это, генерализировать. Да, но ну, ну, мне, мне понравилось, это это реаль... по крайней мере, это практика. Пусть mm -hmm. случай, но они поддержали. Очень многие поддерживают. То есть мы иногда недооцениваем людей, думаем, они не поддержат, на самом деле вполне реально. И вот эти вот пункты, они, если они будут работать в комплексе, это как раз вот уберет вот это социальное программирование людей на алкоголь, на табак, и, мне кажется, мы можем получить новое поколение... Не полностью, но ослабить сильно. А это ж будет как снежный ком в эту сторону уже. Просто сейчас он двигается в другую. Ну, для снежного кома это, как, ком. как любые социальные сети любые социальные проекты, очень mm -hmm. схожи с ядерной физикой. Да? то есть... Ну, для того, чтобы Сетная произошел река. совершенно верно, для того, чтобы произошел ядерный взрыв, необходимо, чтобы была критическая масса угу. социальная. Бот, то есть это бот. абсолютно то же самое. Любые сайты знакомств так развиваются и так далее. То есть нет базы данных, нет критической массы. Человек пришел, ушел, и он там не остался. Да? Вот как только у нас любая социальная сеть превышает некую критическую массу социального капитала, да, происходит ядерный взрыв. Бум. И все цепляются. Политика начинается с миллионов, кто-то да, сказал. Да, да, совершенно верно. Поэтому здесь вопрос, я категорически согласен, но это очень похоже ядерную физику ну схожие процессы почему нет ну, ну хорошо может быть и так может быть но вот мы поговорили про качество да про меру поговорили что в принципе не важно что есть такое заблуждение да что если там травлю себя не в меру это очень плохо а если в меру это в принципе допустимо и нормально то есть это я называю значит этого когнитивного искажения нету у каниманов то угу. есть мне пришлось вести его самостоятельно, это когда люди путают понятие среднее и нормальное, да? Ну, Но вообще норма математики это среднее значение, да? Ну, не совсем. Это не математика, да? Угу. Ну, вот. Что это такое? То есть, предположим, человек, у которого два глаза, он физиологически нормален, да. а человек, у которого по каким-то причинам отсутствует зрение, он физиологически не нормален. Совершенно верно. Теперь представь себе, что мы собираем город в котором живет 100 тысяч абсолютно слепых людей. Так вот, в среднем они нормальные? По статистике. Вот, понимаешь? То есть так или иначе получается что? Получается, что мы, если, если скажем так, средний человек является слепым, это не значит, что он нормальный. Угу. Нормальный человек с двумя глазами, да? То есть это человеку не повезло, у него отсутствует зрение. И если мы даже соберем 100-тысячный город, в котором будут все слепые, средний человек будет слепой, но средний человек не будет нормальный. К чему я это говорю? О том, что у нас мнение большинства людей, то есть, которое вот в, именно в среднем, 100 тысяч слепых людей, да, оно автоматически принимается за норму. Хотя вполне возможно, она нормой не является ни с социальной точки, ни с этической точки зрения, ни с какой-либо другой точки зрения, ни с точки зрения, допустим, даже физиологии. Ну вот. Поэтому, что у нас происходит? Поэтому у нас основное заблуждение ⁇ это пить, как все, это нормально. К сожалению, большинство людей, большинство людей, которые употребляют всего лишь по пятницам, и так далее. Они ненормальные, они уже зависимые, они уже алкоголики в какой-то из стадий. Но вот это вот путание среднего и нормального, оно приводит к тому, что средней стадии алкоголизма, когда уже пора бить тревогу, потому что ты можешь только скатиться. Вопрос в другом, что многие люди, они спиваются на протяжении 30-40 лет, они просто уже только под конец жизни спившийся mm -hmm. становятся. А некоторые быстро, да? Но тем не менее, это крадет качество жизни. Это опять-таки жизнь под наркозом, которая позволяет людьми делать все, что угодно, да? так вот именно вот это вот то что в среднем мы хочу а я пью как все вот как все вот это путание среднего нормально означает что средние стадии алкоголизма у нас приняты за норму вот в чем дело никто не бьет тревогу никто не беспокоится о том что блин если я пью по пятницам ну, как не пить по пятницам то, ну, и объяснять людям что ну, друзья мои Этанол вообще никак в природе не существует, чтобы он был у нас в пищевой цепочкой или так далее. То есть это экзогенное вещество, это экзогенный яд, это не эндогенная какая-то тема. Блин. Да вот это как раз искажение среднего, путание среднего и нормального. да? Среднее не всегда нормально. Оно приводит к тому, что средние стадии алкоголизма приняты за норму. Вот, вот тебе пример. Не все поймут, что кишечник это внешняя среда организма, что это экзогенная ну, просто многие говорят, эндогенный алкоголь, он образуется в кишечнике. Угу. А ему им... говоришь, кишечник – это впячивание. Ну, и биолог по первому образованию – это, я говорю, внешняя среда. А. Вот, изначально. То есть, как кишечник образовался? Впячивание внутрь. Поэтому это никакой он не Ну, опять-таки, ну, хорошо, глин. но даже если у нас есть эндогенный тонул, да, сколько его? Ты же не окосеешь от него так, чтобы пойти морду бить. -то. В том-то и дело. А я больше скажу, у нас есть эндогенный ацетон именно эндогены, настоящий И что теперь? Нам ацетон да. стоит на Кетоновые тела. Вот, да, то есть полно всего. Мы можем всего. в войти запросто, да, то есть там. Да. Полно всего такого, что лучше из организма, ну, природа настроила так, что это выводилось. Аммиачные, да. Вот. Да, а, да, да, да. Продукты распадаются. Это нам так. не нужно. Оно да. получается и выводится. Цикл мочевины тот же да, самый. Да. Вот, то есть в том-то и дело. вот а, Слушай, а вот если... Ну, ты на самом деле, я просто мало знаю людей, которые э, как бы не, не из нашей сферы вот напрямую не срезал движение там да но знают шичко а ты знаешь это классно а ты слышал о фикьяре норвежском наркологе ну вдруг нет просто но ну, это мне было любопытно потому что вот шичко и фикьярь по сути они двигались в одном направлении примерно в одно время но их разделял железный занавес. Mm -hmm. и получается, что мы с работами Фикьяера у нас только одна из переведенная, но она для нас вот как бы такая, прям основополагающая, как работа Шичко в нашей теме, так вот и работа Фикьяера. Почему? Потому что он доказывал примерно то же самое, что и Шичко, что дело не в веществе, а в искаженности сознания. И у него алкоголь, это, он его говорит, что это символ для человека, что удовольствие от алкоголя начинается еще до того, как человек его проглатывает, что он приводит пример, допустим, компания собралась, два друга, они сели за стол, поставили по бутылке пива, и вот когда они наливают и пена вот так, у них уже им хорошо, или О, да. он только а его я прогул... это помню, вот видишь, включается, да, или он там проглотил и он говорит, да еще не успел он всосаться в кишечнике, не успел по всем законам в мозг еще ничего не проникло, а ему уже похорошело, то есть это просто символ, а если сядет человек, который не знает, что такое пиво, и он увидит этот бокал, который там пена и он вот это вот пузырьки, а он не почувствует. Да, и он там приводит пример тоже символического значения алкоголя, что э, итальянка вышла замуж за челица эмигранта. И вот они сели, она растелила красивый скатерть, поставила бутылку вина, нарезала сыр, зажгла свечи, наливает бокал вина, это а ему пофигу, у него настроение не улучшается, потому что у него нет этого там, якоря, какого-то с детства. Ну что да, вот, что-то. Вот Текила это не, ему нужна. Да, ему по барабану. В общем, она, ну, вот он, конфликт как бы культур. И он описывает еще интересные такие моменты, что э, в разных культурах, ну вот, это было с индейцами. Это не его, естественно, исследование, а исследование, еще, когда там индейцы сохранялись где-то там в горах э, Центральной Америки. Разное влияние этилового спирта, разная реакция организма, не у человека, у культуры целой, то есть у какого-то там, ну, не знаю, какой-то территории. Они варят какое-то свое, там что-то у них тоже бродит, не помню с чего, ну, с каких-то злаков. То есть они это себя заливают, и у них отсутствует асоциальное поведение. Они не насилуют после этого, не дерутся, не дебоширят. Они просто ну, они плюют и засыпают. То есть организм реагирует так же, а поведение вот ну, такое вот, тормозящий эффект такой. Тут приезжают европейцы, ну типа конкистадоры какие-то там, да, и привозят им огненную воду. И показывают невольно свой пример, растормаживающий, когда они там начинают э, нарушать гулять, да, нормы, гулять, да, и все. И получается, что у этих индейцев соседствуют два типа опьянения. И там, и там это этиловый спирт, но они-то этого не знают. И получается, что когда они принимают внутрь свой, вот это, свое изделие, у них тормозящий эффект. Когда они принимают купленную у белых огненную воду, они. У них повышается уровень преступности, они бьют друг друга морды, насилуют женщин. Но они не знают, что вещество одно и то же. Это, вот. И для наркологов это будет просто, ну как сказать, а, а чё, как это объяснить? Это же там рецептор, это же связывается. Это вот. А получается не так. Не так. Еще был классный, я просто вот почему это рассказываю, может быть, ты где-то применишь э, в своих... Ну, работах, в общении с своими подписчиками. Ну, там прям интересный пример, чтобы до людей все-таки дошло, что это не биология. Слепые тесты он объясняет, интересные, он приводит примеры. Слепой тест, когда человек ну, не знает, что ему налили. То есть, когда человеку наливают алкоголь, но говорят, что там нет алкоголя, ну, он должен вроде заметить, но там создают такую атмосферу, обстановку бара. То есть бармен подсадной это какой-то участник эксперимента. У него там посуда, у него барная стойка, он ее натирает, там заходит клиент, он типа в ожидании опыта. Ему говорят: ну подождите, мы сейчас вас на опыт позовем, он доброволец. Вы пока посидите в баре, заказывайте все, что хотите. И он там бармен, это все, и он ему заказывает, предлагает алкогольный коктейль, какой-то слабоалкогольный, типа джин-тоник, что-то такое. Но из бутылки, а это все на глазах, из бутылки с джином он не льет, там нет алкоголя. Там просто этот тоник горчит, концентрация маленькая, но посуда, все, бармен. Э, то есть антураж полный. Он сидит, попивает, попивает безалкогольную смесь. И он раскисает. И его отслеживают. Шутки появляются плоские, развязная речь, язык. То есть он настолько, вот этот психологический эффект его вот вот поглощает, а влияния алкоголя нет. И наоборот, если человеку ну, были такие опыты, вводили ну, по капельнице какую-то малую дозу, но чтобы концентрация в крови была вот его, как бы сказать, приемлемая, привычная. Но он не знал, что там алкоголь, он испытывал только головокружение и тошноту. Но он не испытывал удовольствия, это его не веселило, не радовало. То есть вот символ, но не биохимия. Да? Вот он это изучил прям досконально, даже, я считаю, ну, глубже, чем Шичко. Шичко придумал, как от этого избавляться, менять убеждения. А вот Фикер разобрал примеры угу. вот мне кажется это прям должно людям зайти я эту всегда работу там фикера рекомендую примеры оттуда привожу на уроках трезвости опять же чтобы готовить людей вот это как ты сказал как, как армию или как, как ты назвал ну то есть нормальных людей которые все это могут раскусить mm -hmm. вот мне очень понравилось на самом деле общение антон петрику был в студии всем до свидания следите за следующими выпусками